Когда мой путь закончится, не знаю. Но все, что есть весомое во мне, спешу раздать, Других обогащая, и новым наполняться в каждом дне. Когда мой путь закончится, Бог знает, В любой момент прервется жизни нить. Доколе песнь души сердца пленяет, Источник жизни Бог во мне хранит. Когда мой путь закончится, желаю я знать, что отработал жизнь сполна. Минуты не впустую протекали, как капли по ту сторону стекла. Я бегу, спешу, мой век ничтожен, в руках несу сердцам благую весть. Когда мой путь закончится, продолжу я там свой путь, который начат здесь. Живы это значит Движение сейчас и здесь Пусть даже сердце плачет Но для него надежда есть Мы живы это значит Что наш светильник не погас Закончить то, что начал Есть время здесь еще для нас На что уходят жизни дни? У сердца спроси, его не. Значит, что наш светильник не погас Закончить труд, что начал, Есть время здесь еще